Вот, ну что, наверное, начнем про подсветку, да? А, про фары я рассказал. Так, ну вот, в принципе, значит, смотрите, открываем мы дверь. Открываем дверь, и загорается подсветка. Ну, хрена, и лысого видно ее, что она здесь загорается, потому что сейчас день белый. Значит, вот она там светится, может быть, видите, и здесь вот она красненькая. Красненькая подсветочка. Светит очень ярко, очень-очень ярко. Ночью особенно вообще офигенно. Ну, днем, понятно, нахер не нужно. Также, ну, когда заходишь, приблизительно вот так все выглядит внутри. Загорается. Ну, загорается во всех дверях. Но ну, в принципе, вся эта светодиодная лента, которая у меня здесь установлена, она жрет максимум, ну, 10 ватт. Максимум. Поэтому, что она открывается, это, в принципе, не на заряд аккумулятора, не на работу генератора, ни на чем. Абсолютно не влияет. Здесь также подсветочка. Но ну, я сейчас более подробно буду рассказывать про нее. Про подсветочку расскажу. Все. Ну, короче, во всех дверях не буду обходить. А в багажнике тоже стоит, и в багажнике у там хлам, тоже светодиодная лента. То есть открываешь, забирает красным цветом. Вот. Ну, давайте, наверное, немножко поподробнее тогда про светодиодку расскажу. Значит, пока сяду. Вот, а, значит, про подсветку, что я говорил. А, во всех лампочках а... Почему музыка играешь. О, Абсолютно во всех, а, вот, как видно, стоят красные светодиоды а, на длинных ножках, с бочонками, с какими-то там были. А, значит, там обрезается, загибается. Но внутри я разбирать не буду, это очень долго. А, если кому-то интересно будет, пишите в личку, я объясню уже поподробней. Здесь тоже лампочки, пожалуйста, светятся Мне кажется, очень приятно, когда ночью То есть это вот все светится То есть это ни хрена не горело Ночью, когда это светится, очень приятно, когда это красно все горит а, Приборная панель Также освещена красным светом То есть вообще по базе она Ее не было видно вообще Абсолютно этой подсветки Вот, тоже Короче, пишите по подсветку в личку Я всем все объясню, как это делается Возможно, потом выложу фотоотчет но это мне придется, блядь, не знаю, целый день убить, чтобы разобрать всю машину нахрен и все это выложить. Вот, также здесь, а, пожалуйста, горит. Ба, сейчас фокус наведем. А ну сек. Чик, блядь. Хуй знает, этот фокус. Ну, короче, факт в том, что вот оно, блядь, видно. Что оно горит. Там горит. Внутри видно, да? Значит, магнитол имеет Тоже я покупал такую магнитолу Которую можно менять подсветку То есть здесь есть очень много цветов Нажимаем, к примеру, да Красный, там, какой-то такой Ну, тут много, зеленый блю не blue, блядь каст, там какой-то радуга вон. Лес Океан, здесь прикольно Вот это rainbow, не знаю, а red, красная Тут еще есть какая-то такая розовая Может для девушек, пожалуйста вот, Я, наверное, ставлю розовую Нажимаем кнопочку, сохраняем, все прекрасно. Флешечка а, макдональдская. Хе. Вот. Здесь подсветка, ну тут не видно, сейчас она белым горит, короче. И здесь лампочка тоже, он красненький, ну это в принципе не херня. Значит, вот кнопочку, как вы уже, наверное, видите, горит. А, кнопка стеклоподъемника красным. Также светодиод. Сзади тоже такая же канитель. Вот видите, горит. И также с этой стороны горит. То есть все именно стилизовано красным цветом. Я это так называю. Пускай меня скажут, что я дебил. Не похеру. А я считаю, что я сделал свою машину красивей, приятней для себя и для окружающих. Люди садятся, смотрят, ну, приятная машина. Не ехать очень приятно. Она э, такая мягкая. А... Значит, по поводу подсветки. Там все очень легко делается. Я еще раз говорю, пишите в личку. Э... Либо спрашивайте в комментариях, и я объясню всем, что, как, почем... Либо уже может быть там ВКонтакте можно списаться, я в личку объясню как, что, сделаю возможно, фотоотчет, еще раз повторюсь Там все будет показано, на самом деле там делается очень все легко Единственное, что там на платах на самих не указан плюс-минус, я искал это на форумах, ну нашел все, то есть у меня схема подключения плюс-минус есть Все это работает Кого интересует, как подключить эту двойную кнопку на лансерах, это тоже делается очень все легко, она покупается, она стоит где-то в пределах 1000 рублей Ну это и понятное дело, что не оригинал, оригинал стоит тысячи полторы, нахер оригинал, если вот не оригинал стоит, прекрасно работает, блядь вот, смотрите, сейчас работает противотуманка Пожалуйста, включим другую Пожалуйста, выключим, выключим эти, включим эти да, Все работает, но это только кнопка Тут Кнопка и под капот туда какой-то Как, я не знаю, как его правильно назвать Такой квадратненький, блять а, Значит, расскажу, как протянуть подсветку Значит, вот здесь, вот в этой стойке, в левой стойке Возле водителя под ней я ее разбирать не буду, есть провод, тянется Он Черно Короче, двухжильный, один провод эм, черный, другой черный с белой полосой. Его, короче, вскрываете, достаете, проверяете тестером, где плюс, где минус, и от него тянете. Вот туда вот вниз, вот здесь вот, вот эту вот фигню, вот эту, тут два болта, вот тут один болт, и вот там один болт. Снимаете, выводите сюда проводку, то есть это будет центральный провод, который будет плюс и минус плясать, то есть по всему автомобилю. Дальше, значит, переднюю дверь а, протягиваете. А, не знаю, получится у вас, не получится. Ну, я, грубо говоря, я делал за день. Короче, вот в этот вот хомут, вот в этот, в котором идет вся штатная проводка, вот сюда вот. Его вытаскиваете отсюда и отсюда, значит, потом чем-то таким жестким, чему то жестким притягиваете провода, прикручиваете провода и протягиваете через эту гофру. Ну, вот здесь стоит поебаться. В задних дверях будет нормально, а вот здесь стоит, придется поебаться, так вот скажем. Вот, протягиваете сюда провод Снимаете вот эту всю обшивку полностью Ну тут, блять, немного, тут несколько болтов Отщелкиваете от креплений Снимаете, достаете Вот эту тоже обязательно надо будет снимать Чтобы снять это все, вот эту херню, блять Вот, потом, значит Ну и, соответственно, приклеиваете снизу, значит как приклеивать светодиодную ленту чтобы она держалась намертво и выдерживала даже мойки, блин, это мой вам совет приклеивайте ее сначала двусторонний скотч вниз ну то есть продезинфицировать соответственно, да то есть снизу она стоит вот здесь вот на двустороннем скотче Здесь сделано до резинки, не после резинки, а до резинки. Вот, то есть, вот между вот этой резинкой и вот этой вот резинкой ставьте. Значит, сначала двухсторонний скотч, не широкий, буквально там два сантиметра, вполне, ну то есть хватит, блять, полтора даже, не широкий. И на него сверху уже светодиодную ленту приклеивать, держится, блять, намертво. Значит, провода я протягивал. На меня, блять, аккумулятор садится хуево, блять. А, значит, смотрите, провода я протягивал Вот под панель, тут, короче, дырочка есть Вот сюда его проводите, просто я заклею Ну, дело для себя, короче Вот так вот я вам скажу Вот сюда, и таким же макаром То есть провода здесь выводите, снимаете динамик Отсюда Снимаете динамик Ну, то есть там внутри он динамик стоит Вы снимаете, там провода будут Ну, то есть вытяните оттуда с гофры провод Он будет торчать здесь, соответственно, соединяете здесь Изолируете, кладете его туда, блядь Он лежит там прекрасно, блядь вот, там, значит, провода, вон у меня видно бы, маленькая грязная машина, ну, понятно, сейчас зима сажусь, вон провода там. А, еще буду шум, шумку делать там внутри. Вот, и все это дело танцуйте. Также провода тянете а, вот здесь вот, вот эту вот штуку снимаете, вот эту, вот эту штуку снимаете. Потом, блядь, снимаете, сейчас, не фокус, вот эту снимаете, вот эту вот снимаете, хрень, блядь, вот эту вот черную. Она, ну, она легко, вот она отходит вот, Ее можно так вот подцепить сюда Хренакость Вот, и здесь провода Также протягивайте в эту гофру Таким же макаром туда внутрь То есть не надо ничего здесь рвать, блядь, резать Что-то там, блядь, ломать Беситься, хуиться Хуйней какой-то страдать Вот это вот просто вынимаете отверточкой Подколупываете Раз, достали Все, туда внутрь провод Пошел вниз Таким же макаром внутри делаем Снимаем панель, блядь Прикручиваем провода, закрываем Можно делать от концевиков О, блядь Это еще гемор тут Вот, Таким же макаром, значит, да, делаете. Ну и потом, соответственно, в обратном порядке ставите все. Закрываете, бля, ембаная хренка. А, все это назад, чик-чик-чик. А, также чтобы, ну, то есть, заднюю дверь. То есть, сначала сняли вот эту всю пластмассу и вот эту вот тоже. Вот эту вот оторвали, блядь. Ну и с этой стороны просто вот эта вот херня держит вот эту. И также, ну, в сиденьях там отдельный геморрой. Это надо будет разбирать а середину этот туннель, чтобы его сделать. Вот, этот туннель разбирать, туда потянуть провода, снимать сиденья полностью, блядь, переворачивать их, также клеить ленту, приклеивать, придумывать, как вы протянете провода, чтобы они не поломались, когда буду сиденье двигаться. Ну, я это все сделал, блядь, короче, ну, геморно, конечно, ну сделал. Вот. А... Значит, ну и потом в обратном порядке Все это дело заклеивается Все нормально, все отлично Работает все как часы, блядь, уже год Вот я говорю, год я назад машину купил Год назад сделал, блядь, все работает Зима, не зима, бля, мойки, не мойки Видосрать вообще глубоко и полностью То есть тянете, вот с той стороны будет геморно Вообще, сейчас я обойду Значит, по ходу движения расскажу вам про значок Значок, он светится, да, то есть подсветкой, то есть его, он подсоединяется, блять, вот к этому цвету, вот который вот здесь вот светит цвет, вот к нему подсоединяется. Просто дырку делаете и туда просто к проводам заматываетесь там. Там легко, короче, я думаю, каждый сможет сообразить, черт, к чему делать. А следующий этап, это вот здесь вот подсветка. Тянуть здесь, то есть здесь вот сразу предупреждаю, вот на эту пластмассу, которая стоит штатная, он очень плохо, очень на нее плохо клеится э, светодиодная лента, ну очень плохо, значит она тут еле держится у меня на соплях, ну слава богу держится, вот, здесь придется снимать полностью, бардачок, всякую херню, блять. вот это все снимать, оттуда все вынимать, блядь, ну... Если хотите, я думаю, потерпите все эти геморрои, блядь, Также протягиваем в эту гофру, стандартную гофру. Можете, конечно, как в девятках сделать, но это пиздец будет, как уебищно. И таким же макаром сюда, то есть снимаете всю эту вот облицовку, блядь, и все. И туда протягиваете, и там все, блядь, работает. Все отлично. А, что еще? Подсветочка стеклоподъемников, я уже говорил, да, имеется. То есть лампочки горят. В принципе, там во всех автомобилях есть штатная... Ну, секретик, да, раскрою. В плате уже есть две дырки, два отверстия, ладно, для светодиода. То есть на длинных ножках покупайте светодиод трехмиллиметровый. Я покупал светодиод, знаете, не такой вот как лампочка, он, а вот именно светодиод, вот как на ленте светодиоды квадратненькие, да, такие, и там внутри желтенькое такое и горит. Вот такой, не лампочкой, блядь, как вот старые такие, блядь, светодиоды уебищные, а вот такой. И все, и туда просто вставляете и припаиваете, работает как часы. Здесь таким же макаром протягиваете. А, отсюда провод пошел, вот от этой двери пошел сюда. Также здесь разбираем, все снимаем, протягиваем. в Где гофр это, блядь? Вот, в эту гофру Туда внутрь вставляем, блядь, все это Протягиваем провод, Также там подсветку делаем внутри С той двери снимаем панель, блядь, выводим провод Приматываем и все, обязательно двусторонний скотч клейте Я вас, прям вот, заверяю вам, что так лучше будет Только скотч двусторонний покупайте, хороший, блядь Чтобы он, блядь, нормально держал, а не говном, блядь а, Фигнюшка, она... То есть делайте, отдирайте стандартный значок Только его не выкидывайте, потому что он тут стоять должен вот, он, кстати, тоже карбончиком обклеен. Вот он, красивенький такой. Ну, чувствуется красиво. Вот. Отдираете его, убираете двусторонний скотч, и с него, и с машины. Зачищаете все это дело, обезжириваете, соответственно, чтобы хорошо держалось. Вот, делаете небольшую дырочку, только дырочку делаете вот посредине вот этого. Вот провод выходит вот сюда. То есть не где-то здесь, иначе он торчать будет, а вот где-то здесь. Ну, он немножко будет косить, конечно, значок, но не сильно видно. Вот, и сюда его выводите, потом вот эту всю обшивку, если она у вас есть в автомобиле, вы снимаете, то есть в некоторых даже бывает, что и нет этой обшивки, я, конечно, удивляюсь, каким образом, вот, всю эту обшивочку вот эту снимаете, тут, тут все вот эти вот, блядь, шпильки, шпульки, короче, здесь, потом, и там внутри есть а, провода, которые выходят вот на этот вот, на этот вот свет. И к нему просто к любому проводу зацепляетесь. Плюс-минус также тестером раз, и все готово. А здесь также подсветка, вон она красная горит. У меня здесь срач, я жуткий просто. Ну, короче, ребят, покупайте ланцеры 9. Не покупайте 1.3, я не спорю, кому-то бам будет мало. Но мне хватает вполне. Вот так вот. Так что выбор всегда за вами. Удачи.